Всем привет! В своем прошлом видео я рассказывала об аукционе в Google. Давайте не будем нарушать баланс в природе и в этом видео мы затронем аукцион Яндекс. Итак, начнем! В Яндекс используются два вида аукциона в зависимости от места размещения объявления. Для показа объявлений на первой странице поиска, а также на поисковых площадках сети Яндекс с лета 2018 года цена определяется, отталкиваясь от привлекаемого объема трафика с этого объявления. Для показа на остальных страницах поиска, на странице все объявления, на площадках РСЯ и во внешних сетях списываемая цена определяется по ставке ближайшего конкурента. В обоих аукционах на конечную цену влияют ставки, коэффициенты качества, и прогнозный CTR от каждого объявления по каждому ключевому слову. Конечно же лучшую позицию в блоке занимает объявление с лучшим сочетанием показателей. Для блока премиум показов есть свой порог входа, который не зависит от наличия в нем конкурентов. Для того, чтобы разместить свое объявление, рекламодатель должен обеспечить ставку выше пороговой цены. На поиске Яндекс Директ минимальная ставка, минимальная стоимость клика, а также шаг в аукционе для Беларуси составляет 1 копейку. В справке Яндекс приведены достаточно объемные функции, формулы конечной стоимости клика, но давайте постараемся разобраться в них. Как я и сказала ранее, Яндекс теперь рассчитывает объем трафика. Это значит, что рекламодатель при назначении ставки в интерфейсе ориентируется на объем трафика в процентах. В справке Яндекс приведен пример, когда в рекламном блоке премиум показов с четырьмя позициями объявлений конкурируют пять рекламодателей. У каждого из них есть своя ставка. Для каждого Яндекс уже рассчитал прогноз на CT-АР, а также у каждого места показа есть свой объем трафика. Пятый рекламодатель установил ставку, которая проигрывает остальным четырем рекламодателям. Давайте разберем, как будет рассчитываться списываемая цена для всех четырех рекламодателей в премиум показах. Для всех рекламодателей стоимость кликов будет рассчитываться от долей трафика, который они получили. Каждый из них получит объем трафика 4 рекламодателя с учетом ставки и кликабельности пятого рекламодателя. Далее для третьего, второго и первого Рекламодателя будут учитываться в расчете и объем трафика, который получил третий рекламодатель, за вычетом уже полученного четвертым рекламодателем по его ставке и кликабельности четвертого рекламодателя. Далее аналогичным образом по нарастающей второй и первый рекламодатель еще учтут разницу между полученным трафиком второго и третьего рекламодателей с учетом ставки и кликабельности третьего рекламодателя. И наконец, для лидирующего первого рекламодателя в его стоимости клика будет учтен помимо всего рассчитанного трафика ранее. Еще и разница трафика между максимальным объемом и трафиком, полученным вторым рекламодателем с учетом кликабельности и ставки второго рекламодателя. Все эти громоздкие вычисления приводят нас к основному выводу, что чем лучше работает ваша рекламная кампания, тем дешевле вам обходятся клики. Поэтому не забывайте следить за вашими рекламными кампаниями. А помочь в их оптимизации всегда поможет наш канал. Поэтому прямо сейчас нажимайте кнопку подписаться и кнопку колокольчик, чтобы первым получить видео от нас. Всем пока!